Церковь в средние века имела меньше власти над чувствами общественности, чем Facebook, Google и Twitter сейчас. На протяжении двух последних лет мы наблюдаем за тем, как эти компании определяют в первую очередь то, кого вы, американцы, должны ненавидеть. В зависимости от их актуального распоряжения наши граждане послушно меняют свои аватары в соцсетях. Символов движения ⁇ Жизнь на кожах ⁇ имеет значение на слоганы и необходимости ношения масок. А теперь и на флаг Украины. Все это кризисы. И каждый новый кризис тщательно организуется из Кремниевой долины по указанию Белого дома.